Сегодня собрались более 100 человек, настоящие патриоты нашей страны, которые любят Украину делами. Чтобы мы оставляли пример для подрастающего поколения, объединяя разных людей, которые могут созидать, могут развивать. Страну, и могут независимо от, от разных точки зрения объединяться. Тут собрались друзья и наши близкие, те украинцы, которые считают Украину. И мы ее любим. Слава Украине! Стали плечом к плечу. Растягиваем самый большой флаг Украины. Устанавливаем национальный рекорд нашей страны. Я хочу выразить благодарность и признательность каждому участнику. Каждый человек помогал, каждый человек подставлял плечо свое. Вы знаете, это какая-то определенная энергетика, которая нас реально сплотила. Мы объединяемся и объединяем хороших, добрых, светлых, позитивных людей. Потому что когда мы объединяемся, мы становимся сильными. Когда объединяются сильные, они становятся непобедимыми. Давайте сеять добро и приумножать любовь ради будущего нашей Украины. 110 метров и еще 10 сантиметров. Длина флага 5,70, ширина. Ура! Я Спасибо! Я не знаю, как у этих ребят хватает энергия, они регистрируют 5,7 новых достижений каждый год. Это эмоции просто за зашкаливают. На самой высокой точке Украины. Это является уже миссией нашей общей. Очень бы хотелось такой же флаг поднять на Донбассе вместе с нашими братьями. чтоб мир процветал в нашей стране.